Данная инструкция поможет вам загружать товары в Хабер с помощью заполненных Excel-шаблонов. Шаблон для заполнения вы можете запросить у своего личного менеджера. Для начала зайдите в ваш кабинет в системе Хабер и следуйте инструкциям. Итак, начнем с загрузки прайс-листа с Excel-шаблона. Зайдите в свой личный кабинет в Хабер. в меню найдите «Мои товары» и кликните на кнопку «Добавить товар». Нажимаем дальше на «Загрузка прайс-листа». Выберите файл, ваш файл с компьютера и нажимаем синюю кнопку «Импортировать». Под формой импорта у вас откроется табличка и в ней будут отображены первые 10 товаров из вашего прайс-листа. Необходимо в синей графе от таблицы указать название колонок, которые будут соответствовать значению этих самых колонок. Итак, проставляем. Там, где артикул, выбираем артикул. Наименование у нас это название. Дальше идет у нас «Описание». Дальше розничная цена. Наличие. Бренд, торговая марка. Ссылка на изображение. Дальше у нас пошли опции. Опция товара. Опция товара. Продвигаем бегунок в сторону. Дальше выбираем снова опции. Опции, еще бегунок. Опции. Как только убедимся в том, что все указано корректно, нужно кликнуть в правом верхнем углу на кнопку Продолжить. Итак, видим, что наши товары импортированы на склад. Система выдаст нам соответствующее сообщение. Под сообщением отобразится таблица с импортированными товарами. Товары нужно перенаправить в каталог. Для этого в левом верхнем углу таблицы необходимо поставить галочку и кликнуть на синюю кнопку «Добавить в мои товары». Раз, два, к примеру. «Добавить в мои товары». Ваши товары добавлены в каталог. Теперь осталось всего пару шагов и вы сможете отправить товары на торговые площадки. Но перед тем, как это сделать, нужно распределить все товары по категориям и добавить опции маркетплейса. Для этого кликните на кнопку редактирования товара, иконка карандашик, и перейдите на вкладку Категории опции. Первым делом выберите нужную вам категорию, в которой ваш товар будет находиться на маркетплейсе. Очень важно, если вы не знаете, в какую категорию добавить ваш товар, то рекомендуем вам зайти на Розетка.ком.ua и посмотреть, в какой же категории находится этот товар. Также по этому вопросу вы можете проконсультироваться у своего менеджера. Если же вы загрузили прайс с опциями, как мы только что с вами сделали, которые были сформированы по рекомендуемому шаблону, то вам осталось всего лишь нажать на кнопку «Подобрать опции Marketplace. Таким образом, ваши опции автоматически появятся в карточке товара. Видим перечень и нажимаем «Добавить». Видим все опции, нажимаем кнопку «Сохранить». Если же вы загружали прайс-лист без указания опций, то после выбора категории ниже отобразится количество опций Marketplace вам необходимо будет выбирать опции и указывать их значение. Для этого нажмите на кнопку «Выберите опции», выбираем необходимую опцию и прописываем данную опцию. Они отображаются ниже с полем для вывода данных. Введите в это поле значение опции и выбирайте следующую опцию. После того, как вы ввели все необходимые опции, нажимаем на кнопку «Сохранить». После того, как вы добавили категории и опции для всех товаров, вам необходимо отправить товары на маркетплейсы. Для этого в левом верхнем углу таблицы поставьте галочку в соответствующее поле и кликните на кнопку «Отправить на маркетплейсы». Вы можете также выбрать все товары на страничке, поставив галочку в самом верхнем чекбоксе рядом с параметром «Название». Вот здесь. Обратите внимание, значок тележки возле товара серого цвета значит, что товар находится на модерации у контент-менеджеров. Проверяйте статус товаров в Хабер, так как на этапе модерации у контент-менеджеров могут возникнуть вопросы по товарной информации и потребуется внести правки. Если же вы видите, что тележка стала красной, то товар нужно отредактировать. В таком случае в карточке товара будет комментарий с указаниями необходимых изменений. Для того, чтобы увидеть комментарий по товару, нужно кликнуть на кнопку редактирования, иконочка «Карандаш», и вы увидите правки в верхней части карточки товара. Вот здесь вот будут правки. Нужно внести все необходимые изменения и снова пустить на модерацию ваш товар. После этого нажмите на кнопку «Сохранить» в нижней части карточки товара. Значок «Тележка» снова станет серым. Если значок «Тележка» стал зеленого цвета, то значит ваш товар уже прошел модерацию в хамбер и отправился на модерацию маркетплейса. Важно, когда товар появился на маркетплейсе, нельзя убирать галочку возле поля «Отправить товар на маркетплейсы и менять категорию товара. Еще очень важно то, что после модерации вы не сможете вносить изменения в карточку товара, кроме наличия и цены самого товара. А чтобы внести необходимые изменения, если они все-таки нужны, Отправляйте список артикулов, товаров и перечень необходимых правок своему менеджеру. Хороших продаж!